всем привет ребят с вами через сегодня будет такое необычное начало влога мы с димасом вот с вот этим вот типом вот. Тут его фоточка должна появиться поедем разбираться с одними типами которые выложили наше видео без нашего разрешения в принципе у них было на это право видео в свободном все такое короче сейчас я вам расскажу предысторию. Готовы? Поехали! Итак, дело было как? Я думаю, многие из вас уже, может быть, видели мой предыдущий ролик э про руф, там ну, предыдущий влог. Там был руфинг в конце, где мы залезли на 24-этажное здание. Так вот, при «Будемасе» тоже было это видео, только видео было чисто руфинг, там не было других моментов, и это видео запостили в паблике ЧП. Думаю, во многих городах есть подобный паблик, который выкладывает разные происшествия города. Так вот, его запустили а, в таком паблике. Ну и мы такие что ЗА НА! В общем-то, после того, как его запустили и когда мы офигели, мы такие ОПА! что ЗА ДЕЛА? Ну ладно. Они взяли, скачали видео с Ютуба и залили его в ВК. Добавили в группу и оно набрало 5000 просмотров за 2 два... дня. На самом деле это очень обидно, потому что они могли просто взять видео с ютуба, с канала Димы, да и вставить его, ну, в себе, чтобы просмотры шли Димасу. Ну, естественно, они не, не, не стали так делать. конечно, зачем? Хрена, Ведь можно просто украсть видос. все. Ну, в общем-то, дело не в этом. Это не самое главное. Самое главное вот что. Потом это видео появилось в другом паблике, так как мы живем в городе Нижний Вартос, ну, я лично, у нас есть такой паблик, как «Я живу в Нижний ну естественно. И там появилась статья, статья с видео. Вот что у нашей молодежи там есть такие вот опасные занятия, и мы там руфим, там лазим везде. Короче, запостили они этот эту статью в себя на сайте. И что вы думаете? Там видос был Димаса. Но какой-то левый хрыщ взял и просто нахрен скачал видео Димаса к себе на канал. И они взяли этот видос с его канала. То есть не с канала Димаса, а с канала этого хрен-то никого. И в итоге залили его к той статье, прикрепили это видео. Я уже, наверное, минуты три тут базарю, я не знаю, на самом деле, не хочу долго затягивать этот влог, потому что, да, это влог, ребята, вот такое вот странное у него начало. Короче, чё, мы поехали с Димасом разбираться в их офис. Ну и, собственно, вы можете сейчас посмотреть, что из этого вышло. Короче, чё, все, мы едем в офис этих типов. А точнее, нв 86 Будем сейчас разбираться, я уже во всей готовности тут петвичка висит, будем записывать. вопрос ну, вот, тоже я не могу вот этот фактов в голове принять, то что Во-первых видео взяли без моего разрешения. Меня, грубо говоря, обсирают в комментариях всяких паблик хотя делаю видео не для этого. Я уже созванивался с главным редактором этой, этого сайта. Мы с ними договорились, то, что видео будет удалено. А уже прошло 2 часа, и видео так и не удалили. И мы решили поехать до них, так что надеюсь, что будет дальше. Короче, ребят, все, мы приехали. Ну, почти. Приехать-то мы приехали, нам еще вот чуть-чуть дойти. Вот это здание, на котором написано «Росгол страх». Вот туда нам, к этим ребятам. Сейчас будем базарить. Когда я подойду, я включу другую камеру и включу микрофонные петлички, которые вот она тут висит. Будет проводиться съемка скрытая отдыхла. Скрытая камера, да. Будет, думаю, весело. Немного не там пошли. но ну да ладно, сейчас сейчас пройдем туда, где надо. 416 кабинет, 286. Мы идем, ребята. О, привет, привет. О да даже лифт есть. мне естественно пришлось спрятать камеру потому что это выглядело уже слишком подозрительно когда я сидел ну мы зашли в их офис сели и э, редактор смотрел на меня и такой такой знаете щурится, такой смотрит а у него вот здесь петличка была я ну, вам показывал то есть, то, то, то, то есть вы сейчас, ну вы видели вот, и получается что он спалил петличку ну я думаю ну ладно, типа он спалил он догнал что надо и все знаете, именно он потом сидел и говорил, давай, да, давай там голосу дарим, чего мы ничего не теряем. Вы это можете услышать, потом я постараюсь добавить субтитры, но ничего не обещаю. То есть там в принципе слышно, но картинки нету. Потому что на камеру чуть-чуть снималось, да как бы слишком палевно было. Звонила с вами Да. Просто видео не было убрано. Мы ну, что-то посоветовались с руководством и решили, что я хочу его сейчас убирать уже, оно везде расползлось. Ну, ну как расползлось? Мы не берем, оно везде расползлось. Ну, ну, видите, все равно просто, там больше всего просматривают страницу. То есть уже буквально было лыжем только вчера, уже там по 500 людей а просмотрели. От 1000 даже. То есть ну, как -то... Вы, вы стали регулярными. Да, я заметил, он человек Европа-Сити гулял, уже узнали. Понятно. То есть его все-таки надо убрать, потому что... У меня уже люди ВКонтакте. По что а, не... что -то, что -то, Они совершенно летние, мне уже на ВКонтакте пишут. В общем, типа. Часто, очень. Проводи нас, прогуляйся с нами. Они за них зачем ответить, зачем мне это А мы там что А можно? зачем? А там видео указано. Он видео ну, говорит название, но... И, То есть там ссылка на мой контакт. Ну, так удалите, я... да, зачем мне удалять? Это для меня это, то есть. Я же вообще не ватовский. Ну, нет, а там получается, там также могут ну, это уже просмотр будет на его канале. То есть это из других городов будет? Ну, мы даже название на... поменяли уже. Название даже, не, в... то есть у меня люди даже не найдут. Нет, мы в том, кто захочет, тот найдет, как бы, да. на вот Не, ну просто что видео получается же мое, там, моя же мое лицо, то есть, как нет. бы. Не, ну Из тут... таких же, которые украли. У меня есть... просто видео получается. Из него задавали. видео, да. Ну, но получается с... у меня канал от отдельный, то есть у меня там mm -hmm. все видео. А канал получается видео? То есть, когда переходишь на канал, там вообще какой-то другой человек. То есть, другой человек взял его видео, скачал и себе на канал залез. Ну, у него уже взяли. А, да, ребят, вы же, наверное, не понимаете, в чем судьба, какое видео украли. Ну, я, в принципе, вначале сказал, что руфинг, но, если кто не знал, то... Ссылка на данное видео будет в описании и, ну, возможно, в конце данного ролика. А, Вообще-то нет, ребят, ссылки на видео не будет и в конце вот тоже не будет, потому что из-за непредвиденных обстоятельств видео пришлось удалить. Но вы можете посмотреть его от моего лица на моем канале. В предыдущем влоге ссылка на который будет точно в описании и в конце ролика. Не, ну я понимаю, хотя бы так. если вот видео, которое вот у нас стоит, хотя бы, нам, мне хотя бы просмотры бы на канал шли. А проблем можно тогда Давай. сделать, но видео поменять ссылку А давайте хотя бы так. Давайте так. Давайте так вот, я надеюсь, вы это посмотрели, что-то может быть услышано, ну, на крайняк почитали субтитры, которые я, надеюсь, сделал. И э, что мы из этого выяснили? Они поменяли видео на видео с канала Немаса, и все, мы развелись по хорошему. Вот так вот. Э -э, тут есть, знаете, такая некая мораль, то есть лучше как бы оторвать свою жопу и пойти что-то сделать, нежели просто сидеть и ждать результата. Как собственно мы и сделали, мы оторвали свои задницы и поехали к ним в офис, поговорили по-хорошему, ну и пришли к одному выводу и все кстати говоря данную статью я либо прикреплю в описании либо где-нибудь вот тут она должна будет появиться не факт конечно но если что то вот вы ставьте на паузу и читайте что там к чему что ж а теперь после всего этого сработа если я ничего не забыл сказать ну а если что-то и забыл то мне потом об этом напомни Можете смотреть дальше влог. Продолжение влога. Димас красят ногтей. Помогите. Сам согласился. Если ты вставишь это в свой видос, я тебя грохну. О, он не вставит. Я вставлю. Я вот-вот-вот-вот в этот, вот в последний видос вставлю. Все. Сделай газ. Сделай газ. Всё. Слушай. Нет, короче, смотри, вот так вот. Вот так сделай, Димас, вот так сделай. Да сделай по угару. Ну ладно, просто сделай вот так вот. Чего я лайнер вспомнил? Кого? Лайнер. А... Еще девчонка, короче, я когда уснул, неделями так на всем торсе, короче, нахер рисовали лаками Масик красавчик. Посмотри, подходит, подойдет. такой, да. Это реально рука пацана, ребят. Это вот его рука. А второй не накрашен Оля, второй. Оля, давай, давай, давай. Ой, давай, давай. Ой, ладно. День второй, ребят. Я только проснулся, Сейчас еще собираться, одеваться, да, ехать к пожарке, там у Димаса то ли выступление, то ли что-то, короче, вы сейчас сами все увидите, надеюсь, будет весело. Я с ними встретился уже давно, мы уже идем с выступлений, вы сейчас их посмотрите, а я... А мы только идем в Икею. Ребят, там превращаются в лепёху. А на, риса... на соревах что они делают? Прыгают и не превращаются в лепеху. То есть просто прыгают и падают? Просто прыгают падают. И Иногда раскрываются, когда захотят. Ага. Это как настроение Ага, Понятно. У меня это всегда хороший. Я живой. Ясно. Скажи привет. не упала? только идем в Икею. Точнее, искать Икею. Потому что... она где-то тут должна быть. этом вот здесь где-то. Но я что-то ее не вижу пока. Ни Икеи, ни рекламы, ни выездки, ничего нету. Мы зашли, короче, в, в, в, в И что то в подсолнух. Что-то вообще, куда идти, зачем идти. Пиши наверх, посмотрим. Короче, нашли мы Икею. Только там не Икея, а очень маленькая Икея Прям вообще То и можно пройти вот Что такое Икея? Икея это лабиринт А тут? Тут две комнаты, там три И все Что-то не Икея это вообще? Наебали нас Уходим, мы отсюда уходим Зря только пришли В общем то не Икея, а одно сплошное разочарование Ей-богу Пришли и, и все не Икея там, блин, Икея это лабиринт, а это хрень, а это. О. <смех> Наша Икеи это говно. В нашем городе никогда не будет нормальной Икеи и все. Икеи обычно в среднем размерах гуаша. Да. Здорово. А, Тут паспортная. все это здание должно быть Икеей одной. Только. А то, то, то еще пристройка должна быть такая огромная. Да. А это? что там магазинчик маленький? KFC там напротив был и тот больше. Я разочарован полностью в этом икее. И все тут. Мне больше нечего сказать. Короче, день фиг знает какой. Третий, четвертый. Мы тут сидим в чат рулетки. Нам просто скучно стало. Привет, наверное, пока. Там куча дрочеров. Куча всего. Куча всех. Они и мне встретили? поломали детство. Встретили девчонку с нашего города. Супер. Сейчас будем дальше сидеть думать, что тут чума. Привет. Вы откуда, ребят? Башкирия. Башкирия? А в село какое? А в Башкирии вода. Село какое? 40 градусов она. Да. Я там, я, я, я рядом а с, с ним, не жил, раньше. Столбы, а да? рядом с ним жил раньше. Я рядом с ним жил раньше. А столбы. не скажу пока. Слышишь, да, песенку я пою? 48 насчитал, в отрезвитель я попал, а в башкирии уют. Ой, я не помню, что там дальше было. почему? Почему, ребят, если вдруг что, я продолжу влог. Не знаю когда, завтра, сегодня, послезавтра, через месяц. Видос выйдет. Кстати говоря, видос с этого, Видос со Славой Комиссаренко, который был у меня 4 месяца назад, и который мне пришлось за... Я забыл слово за... Заблокировать, скрыть. Я его разблокировал, я его раскрыл. Раскрыл видос. И, короче, теперь вы сможете посмотреть его по ссылке в описании и, может, по паннотациях в конце. Вот так вот, там ничего, такой концертик вышел, посмейтесь души, только только. славе не говорите. Ну, а на этом данное видео подходим к концу, ребят. Если вам понравилось, то можете подписаться и поставить лайк. Также вы можете перейти по ссылкам в описании и по аннотациям в конце видео.